Всем привет! В этом видео я покажу, как я моделирую кровать. Это видео предназначено для начинающих моделеров. Приятного просмотра! Вначале я сделал примитив Plane, на котором разместил референс. Подобрал нужные размеры. Точных размеров этой кровати у меня не было. И эта модель предназначена для игровой индустрии. Поэтому я примерно просчитал ее размеры, каких она размеров может быть. И сделал бокс. Всю модель я постараюсь сделать из примитива. В начале ролика вы видели, как она будет выглядеть. Значит, Я создал бокс нужных мне размеров. И применяю к ребрам инструмент Connect, который делит ребра на выбранное количество сегментов. Затем я отделил внутреннюю часть этой кровати и задал ей цвет, чтобы модель не сливалась воедино. И мы видели ее части. Выбираем инструмент border и с помощью этого инструмента можно закрыть открытые части полигонов. С первоначального примитива я отделил две крайние части, назовем их быльца кровати и продолжаю работать с помощью инструмента Connect Edge, расчерчиваем на нашем быльце следующие элементы. С помощью ползунков линии можно передвигать вверх-вниз и друг от друга в противоположные стороны. При нажатии клавиши Alt-X модель становится прозрачной. Это позволяет видеть то, что находится за ней. Можно видеть референс или другие части модели. отгоняем до нужного размера наши детали этот инструмент входит в модификатор editable poly Продолжаем размечать нашу деталь, наши быльцы. при нажатии клавиши G английской раскладки клавиатуры можно включать и выключать сетку Здесь я выделил один полигон и нажал флип, флип нормали. Мне показалось, что нормали были перевернуты, я просто проверил, так ли это. Выделили верхнюю часть нашего быльца и удаляем ненужные ребра. Если зажать клавишу Ctrl, то удалятся и точки. Если этого не сделать, то точки останутся. Здесь я применил инструмент экструд, который выдавливает модель вверх или вниз. Все зависит от того, куда вы будете двигать ползунок. Чтобы выделить э, так сказать, петлю из полигонов, нужно зажать Shift при нажатии второго полигона. И тогда по кругу выделятся все полигоны. Здесь я применил инструмент экструд но с локальной координатной плоскостью, то есть он экструдировал все выделенные полигоны равномерно в разные стороны так как модель игровая нужно экономить полигоны и выделяем ненужные ребра и удаляем с помощью инструмента remove и зажатой клавиши cutterl чтобы выделить сверху и снизу я выбрал ракурс сверху и выбрал ненужные ребра и нажал remove и cattle получилась такая деталь смотрим на референс и стараемся повторить нашу воплотить референс в 3d модели с помощью инструмента детач я отделил нижнюю часть нашего элемента кровати быльца так как будет э, модель подвергаться развертке для текстурирования я отделяю эти детали чтобы текстура легла натуральным образом так как и в реальной жизни то есть эта деталь она в реальной жизни отдельно и я ее отделяю чтобы текстура легла тоже отдельно, а не на всю деталь деталь и каждой модели отдельной части я назначаю свой цвет это дает визуальное представление о частях и мы видим из каких частей она состоит и что же делать дальше. Используем вновь инструмент CONNECT, выделяем нужные ребра и применим инструмент чамфер для создания одного из элементов нашей кровати. Выделяем с двух сторон полигоны и применяем инструмент ЭКСТРУД Инструмент ЭКСТРУД позволяет выдавливать или вдавливать части модели. применяем connect и применяем инструмент extrude но уже не к полигонам, а к ребрам задаем нужные параметры и у нас получается имитация досок так как я делаю все из одного примитива то внутренние части остаются без полимона. и тем самым мы экономим ресурсы компьютера так как в игре это имеет большое значение удаляем ненужные ребра опять-таки зажав клавишу Ctrl, Cuttle, Cuttle Remove для того чтобы не остались ненужные точки выбираем две противоположные друг другу точки и нажимаем connect но перед этим с помощью под объекта border я выбрал все границы и нажал cap, то есть закрыть пустоты остались лишние части которые нужно удалить Выделил два полигона и, и нажав масштабирование мы можем увеличивать нужные элементы нам. так выделяем ненужные нам элементы и с помощью клавиши Delete на клавиатуре удаляем полигоны Здесь я применил инструмент Bridge мост. Выделяем два ребра и нажимаем Bridge. Это можно сделать без настроек, и это настройки по умолчанию подходят к большинству операций с этим инструментом. Очень быстро можно закрыть в нужном месте полигоном нашу часть модели. Нужно создать еще одну часть кровати. Это железные планки. Я их сделал с помощью примитива ⁇ Бокс ⁇ Но выделил при этом галочку сверху ⁇ Автогрид ⁇ Это позволяет создавать этот самый бокс на поверхности другой модели если модель представляет из себя плоскость она ложится ровно по этой поверхности С помощью настроек мы делаем нужную нам длину, высоту и глубину этой детали. А тем более, если вы знаете точные размеры, то их можно задать а, в этом примитиве. Очень удобно. Я удалил ненужные полигоны, опять же таки, в целях экономии. Зажав клавишу Shift, можно копировать с определенным параметром. Я с параметром Instance, что позволяет в будущем, изменяя одну деталь, копированную таким образом, сразу же воздействовать на остальные детали, которые были копированы с помощью инструмента Instance. Очень полезная вещь при развертке и при моделировании тоже. Теперь нужно создать заклепки. Также это примитив, сфера. Ну, здесь я уменьшу сегменты и немного срежу его, чтобы придать вид заклепки. Нажимаю клавишу F3, мы делаем модели прозрачными и видим только их каркас. у нас получилась такая сфера и с помощью настроек я оставляю 10 сегментов и двигая ползунок мы срезаем сферу до нужного нам размера Сравниваем с оригиналом на фотографии и подгоняем по размерам. инструмента олигн можно выровнять нашу сферу по нужной нам детали там можно выбрать э, центр по пивоту то есть привязка модели point, или же по верхним или нижним частям другой модели я выбрал нижнюю доску и переменил инструмент Oligne, быстрое выравнивание, четко выровнял по нужной мне оси. Также я удалил ненужные полигоны, они будут сзади, их все равно не будет видно и экономится очень много ресурсов компьютера таким образом. Затем я просчитал сколько у меня есть на референс этих заклепок и применив инструмент Ray, массив, тоже очень полезная вещь, здесь я быстро выравниваю по центру низней доски нашу заклепку применяем array выбираем нужное количество нам деталей настройки instance нажимаем клавишу preview чтобы видеть и таким образом у нас получилось 10 копий которым применен инстанс, то есть каждая копия это инстанс, которая влияет на одну копию, влияет и на все остальные. Итак, закончили мы с заклепками, продолжаем дальше. Дальше нужно будет скопировать первое быльце и просто увеличить не масштабированием, а перемещением нужных деталей до нужной высоты. Выбираем все детали и зажав. Shift перемещаем в нужную сторону и наша модель скопирована выравниваем по имеющейся заготовке которая там стояла удаляем ее перемещаем на нужную высоту наши элементы кровати Выбрав ребра и применив инструмент выравнивания, выравниваем, выравниваем четко по верхней части нашего быльца. Переходим к средней части нашей кровати к деревянному каркасу. Выбираем верхнюю и нижнюю части, верхние и нижние полигоны, применяем инструмент Insert. И зажав, нажав и применим инструмент Bridge, быстро делаем каркас. здесь я показываю азы моделирования которые пригодятся любому начинающему моделеру очень много полезных инструментов я использую техник моделирования все это вам пригодится применяем примитив бокс зажав галку автогрид Мы создаем в нужной плоскости примитив-бокс, размещаем его по центру и с помощью ползунков выставляем нужные параметры. выставляем нужное место меняю расположение пивот поинта для дальнейшего зеркального копирования применяем мир по нужной оси копируется точно же такая деталь затем зажав shift мы делаем еще одну деталь и располагаем ее четко по центру координат и соответственно по центру нашей кровати Далее мы всю нашу модель клонирую. Ну, так делаю я. Клонирую и создаю отдельный слой, в который помещаю клон модели без инстанста Просто копию. И оставшуюся. Оригинал я назначаю ему нужное мне имя, применяю материал, все части модели я конвертирую в editable poly, снимаю группы, снимаю э, инстансы все но если вы э, предполагаете еще делать развертку в этой модели мне этого не нужно было делать инстансы я обычно не снимаю так как они помогают делать развертку сразу на всех элементах к которым был применен инстанс поэтому тут надо как бы смотреть вперед что вам нужно от модели или просто модель или же ускорить ее таким образом то есть Instance очень полезный инструмент затем я ее конвертирую в формат obg сохраняю опять же таки с нужным мне названием чтобы потом не путаться так как модель пойдет в по другие программы и там будет уже названия одинаковые и материала, и самой модели, и файла OBG. То есть я стараюсь, чтобы везде имя одно и то же присутствовало. Также применяю Reset XForm, так как некоторые возможные детали я масштабировал. И это в будущем очень сильно может навредить. Поэтому применяем X-Form, сбрасываем все формы и возвращаются, возвращаются родные координаты. Ну что же, вот такая модель у меня получилась. Надеюсь, вам это видео понравилось, поможет. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!